Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я хочу показать вам дачи около моря. У нас несколько обществ около моря, точнее даже не обществ, а несколько мест где много разных дачных обществ. Около моря. Сейчас я еду в Сокольники. Сокольники это самое крупное место где расположены дачи. Здесь я даже не знаю сколько здесь дачных обществ, их очень много и называется по-разному и нет смысла особо их упоминать как они называются тут целый город тут тянутся дачи на несколько километров вдоль моря сначала это была узкая полоска вдоль моря а с годами все это расстроилось и стало очень много дач и сейчас я заеду туда и покажу вам как они выглядят купить дачу в сокольниках можно приблизительно 100 квадратных метров домик где-то около трех миллионов. Есть дороже, есть дешевле, есть дальше и за 2 миллиона, и за полтора. Все, конечно, зависит от домика. Участок можно купить в среднем за 500 тысяч. Если это, конечно, самая ближняя линия около моря, там участки дорогие. Если это подальше, то дешевле. Есть участки и за миллион, есть участки и за 300 тысяч. Это я посмотрел по объявлениям специально для, перед тем, как записывать это видео. Я дачами не торгую. Здесь магазинчик. И уже начинается дача. Раньше здесь было поле дачи начинались, наверное, метров через только 500 от этого места. И все застроилось. На самом деле, здесь достаточно ветрено и холодно. И очень мало время, когда здесь тепло и можно ходить купаться. Здесь все открыто, лесов нету. Там небольшой лесочек около моря здесь действительно находиться в ноябре например месяце очень тяжко то есть в городе будет нормально а здесь будет очень сложно сейчас куда-нибудь поверну направо покажу какие здесь домики до моря идти минут 15 отсюда все высокими заборами огорожено датчики здесь неплохие раньше очень было престижно и круто иметь дачу в сокольниках Сейчас здесь столько дачи Просто и даже интересно Сколько действительно дачных домиков здесь Потому что Это уже просто Маленький городок Видите, лужайки Вот именно в Сокольниках Много газончиков у людей То есть люди редко здесь что-то выращивают Как правило, имеют дачу здесь для отдыха и Любят сделать газончик там, Чтобы можно было отдохнуть Дачи для огорода, они у людей, как правило, находятся ближе к городу или просто в другом месте. Еще вам покажу дачи километров 5 отсюда примерно. Тоже около моря, но там чуть-чуть подальше от моря. И есть еще дачи в Отрадном находится за Светлогорском Сейчас подъезжаю именно к старым дачам, которые здесь были изначально. С этих дач все начиналось, а потом, поскольку желающих иметь дачу около моря стало много, все начало застраиваться. Тут вот дачки подороже уже, участки подороже. но они здесь маленькие заехал в тупик какой интересный заборчик сделали Пройду до моря, покажу вам, сколько идти до моря отсюда. Иду в сторону моря. Сюда можно добраться Сокольненькие Ласточки. Но они ходят не так часто сюда, потому что электрички ходят либо на Зеленоградск, либо на Светлогорск. И чтобы добраться сюда, электричка должна... Идти в Светлогорск через Зеленоградск. А такие электрички ходят нечасто. Прям сделали тротуар. Просто красота. Что я сюда доехал на машине вы не думайте что вы сюда приедете вот и поставите машину там где вот я поставил потому что там будет перегорожено летом когда будет много людей естественно дачники там перегораживают чтобы машины не ставили поэтому придется где-то машину подальше поставить вот тут вообще море близко классный лес с новой и никого нету народ, наверное, на работе нет, кто-то там стоит любуется морем и смотрите, какая чистота Я был на юге, ужаснулся от того, насколько грязные леса и прибрежная зона Здесь вот, да, какой-то пикничок был, видите, небольшая такая, небольшой мусор Но вокруг чисто Человек бегает, спортом занимается Ой, как здесь классно я теперь понимаю, почему люди покупают дачи в сокольниках. Не, все-таки люди у нас такие довольно-таки культурные. Но вы посмотрите, здесь же никто не ходит, там, не убирает, не подметает, там, не собирает особо мусор. Наверное, собирает, но не так часто. Ой, как круто! Море спокойное. Здесь, когда ветрено, например, народ загорает где-нибудь на вот этих полянках. Здесь не, не, ветер не дует, и здесь жарко. Здесь можно загорать в мае, загорать, даже бегать купаться. Верик осыпался, видимо шторма были, смотрите какая чистота, меня спрашивают какое море лучше, Балтийское или Черное? Можно поискать янтарик, но обычно янтарь выкидывает вместе с травой и так его на берегу найти очень трудно, но когда шторма и после штормов выкидывает траву, то янтаря можно найти очень много, то есть можно собирать там целый пакет, но это в определенные дни такое бывает и бывает очень редко. Это не янтарик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вам показать. Всем пока. С вами был Александр.